Подарю себе волшебную страну Цепочки гор и побережья океана Неповторимую волны голубизну Затишье и спокойствие лимана Чье побережье в марцевом песке В полупрозрачных камушках, как слезы И где-то там, в далеком одолеке, Играют весело дельфины-виртуозы тебе у тебя альпийские луга Украшенные редкими цветами Где радуги раскинулась дуга Соединяем берега мостами и рада утром в предрассветный час Танцует девушка в сиреневом тумане Заря раскидывает пламенный атлас Поражая солнце в огненном султане Я подарю тебе Раскидистости дубрав Где на листочках темные прожилки Как письменно Странички книжных глав Деревья прячут в травяной копилке в ветвях густых застряли облака, Где в самый жаркий день стоит прохлада, В корнях скрывает чашу родника, Стрекочет незаметная цикада. дарю тебе таинственную ночь Где темнота укутывает земли И только желтым глазом луна дочь Пронизывает нитями туннели Всыпает самоцветы и алмазы, Любуясь на несметные владения, И пред рассветом, собирая эти стразы, Уронит несколько себе на удивление. подарю тебе, младенца, чистый взгляд В беззубой непосредственной улыбке И музыку созвездие влият Потерянную нами в В тебе волшебную страну, цепочки гор и побережья океана, Неповторимую волны голубезу, затишье и спокойствие лима. Спокойствие или мама Затишкое спокойствие или мама